Друзья, всем доброго дня. Меня зовут Сергей Николаевич. Сергей Николаевич Кирко, для многих я Сергей Кит. Всем добрый вечер, времени суток. Меня зовут Сергей Николаевич. Сергей Николаевич Киркот, для многих я Сергей Кит. И сегодня мы с вами, друзья, будем разговаривать о дизайне жизни, о том, что есть уникальная программа. По программированию на успех, программированию вашей жизни, программированию вашего подсознания. Сегодня вы узнаете, как с помощью секретных техник, волшебной таблетки превратить свою жизнь в абсолютно другую, не ту, в которой вы находитесь сегодня. Итак, почему именно я вам это показываю, сейчас рассказываю. Я предприниматель, мне 28 лет опыта, на сегодняшний день 48 лет полных, традиционный сетевой бизнес, более 20 лет сетевой бизнес, более 28 лет традиционный бизнес. На сегодняшний день я являюсь корпоративным коучем более одного года, работаю с техникой гипно -коучинга. десятки людей с моей помощью уже поменяли свою жизнь, прошли десятки сессий, гипносессий. вот, и на сегодняшний день огромное количество людей оставляют свои отзывы, кстати, с некоторыми из вас я сегодня ознакомлю, вот, о том, как кардинально их жизнь поменялась, даже после одной встречи. На сегодняшний день также я являюсь лайф-коучем, бизнес-тренером, бизнес-тренером более семи лет, лайф-коучем коучем более двух лет. Я являюсь автором клуба психологической поддержки «Разум Клаб». Это уникальная платформа, где вы можете получить психологическую помощь или обучение. Также есть академия на этой платформе «Кит Магнит». Это базовая академия, которая обучает сетевому бизнесу под ключ. И также в рамках академии «Кит Магнит» есть академия спикеров, ораторского мастерства. Также эта академия может подходить для блогеров. А огромный опыт в традиционном бизнесе, огромный опыт в сетевом бизнесе. И на сегодняшний день более двух лет уже опыт психологии, гипнотерапии, гипнокоучинге. Есть опыт именно ведения нескольких компаний и вывод этих компаний на новый уровень. Вообще не просто дохода, а выход на новый уровень и построение нового уровня взаимоотношений в коллективе. Вот такими вещами я занимаюсь сегодня и с вами хочу поделиться своим опытом, опытом других людей. И о чем же мы сегодня будем с вами разговаривать. Когда-то очень давно я начинал как бизнес тренера, открывал несколько школ для молодых предпринимателей, систематически проводил тренинги для MLM индустрии, это сетевики. И всегда возникал один вопрос, в чем проблема, почему у меня лично? Почему у огромного количества людей не получается достигать поставленных задач и целей? В чем проблема? Почему все вокруг читают книгу Думай Богатей, почему смотрят фильм Секрет? Вроде бы все просто, но 95% людей, из тех, кто работает особенно в сетевой индустрии, не достигают успеха. Только 5% людей на сегодняшний день. Из тех, с кем я познакомился, из тех, у кого я обучался, из тех, кто у меня обучался или проходил со мной определенные, определенные проработки, только 5% людей становятся успешными. Почему так? И я задавал себе точно такой же вопрос на протяжении всей своей деятельности как бизнес-тренер, как предприниматель. Три раза я был банкротом в своей жизни, три раза я был в долговой яме, три раза я поднимался, достигал определенных высот. Потом по каким-то причинам, начиная все сначала, я опять поднимался, но по каким-то причинам все происходило до определенного уровня, до определенного стеклянного такого потолка, который очень трудно пробить. Вот вроде бы вот оно, вот оно все рядом, но доходишь до определенного уровня и начинается все сначала. Опять яма, опять ты скатываешься. И опять получается, что ты бегаешь по кругу. То есть получается, что есть замкнутый круг, замкнутая цепь, в которой ты бегаешь, как белка в колесе, независимо, в каком ты бизнесе и даже это относится и к отношениям. И несмотря на вот это все, несмотря на свои усилия, все возвращается к тому, с чего все началось. Почему так? И кто может помочь в такой ситуации? Я пробовал все то же самое, что и вы. И тот же секрет, и та же книга «Дума и богатей», после которой мне казалось, что я смогу все, я сумею все, я открыл тот самый секрет. Тренинги сам проводил, сам проходил, различные духовные практики, медитации, аффирмации, простукивания, мотивационные тренинги. Ничего это не помогало. То есть есть определенный потолок, до которого ты доходишь, и потом по какой-то причине ты начинаешь делать огромный откат в самый низ. В чем вообще причина? Причина есть. Причина в нас самих. Что сегодня нужно современному человеку? Гибкость, умение адаптироваться, внутренняя уверенность, опора. И почему-то именно уверенность, именно вот внутренняя мотивация, они хромают больше всего. Происходит такой... После трех-четырех недель успеха всегда в жизни человека происходит какой-то такой похмельный синдром, какой-то такой откат назад. И ты начинаешь сомневаться в своем успехе, в своей экспертности, в своем профессионализме. Ты начинаешь сомневаться даже в том, что ты идешь в нужном направлении. А тем ли ты занимаешься? А нужно ли тебе это на самом деле? И всегда... В этом состоянии тебя сопровождает какое-то внутреннее напряжение, какое-то внутреннее волнение, внутреннее сопротивление, внутренний страх. И лично я, когда столкнулся с коучингом, с психотерапией, с гипнокоучингом, да, в большей части, то я понял, что и сегодня я в этом уверен. Почему я об этом уверенно говорю? что одной из причин всего этого является не только наше воспитание в детстве, не только программы, в которые нас закладывали в детстве, но и наш страх. Страх заложен природой, страх нужен для того, чтобы он оберегал нас от того, чтобы мы не испортили свою жизнь ну, в конец. Страх сдерживает не только от плохого, но и от хорошего. Страх – это страх перемен. То есть это то, та сущность внутри нас, который оберегает нас от того, это внутренний голос, это такой комментатор в будке, который нас оберегает от перемен, от хороших или плохих. Ему все равно, что будет меняться, главное, чтобы не менялось, главное, чтобы вы были в таком, пусть даже ложном, стабильном, как ему кажется, не а гармоничном состоянии, хотя вас давно это все не устраивает. И именно страх в первую очередь сдерживает нас, от всего, что должно происходить в нашей жизни, хорошего, правильного. От зоны роста, от, от новых результатов. Именно страх в первую очередь сдерживает нас от этого всего. Да, и страх находится именно внутри нас, вот здесь. Страх и напряжение. И сегодня никто, кроме нас, самих точно не скажет, как правильно поступить в той или иной ситуации. Потому что у каждый человек уникален. Уникален в своей жизни, уникален в своем опыте, уникален в, своем, в своей способности думать и мыслить, э, уникален в своих обстоятельствах, в своем окружении, э, в том, что вообще за всю его жизнь происходило э, даже в своем здоровье, в своей физиологии. И э, сегодня мы будем говорить о том, как найти самого лучшего в своей жизни духовного наставника, помощника, помощника. Э, ментора, который для вас идеален. Сегодня вы узнаете этот секрет, я о нем буду говорить, и именно на нашем тренинге каждый человек встречается с такой сущностью, это не будет не человек, это будет сущность, которая станет для вас с вашим уникальным опытом, со всей вашей уникальностью, самым лучшим в жизни наставником. Вот об этом мы тоже будем говорить. Кстати, по поводу того, что Внутри нас самих сидит все, что нам нужно. Есть такая притча, когда Бог создал человека, то Он ему дал одно, другое, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. То есть, Он его наградил всем, кроме мудрости. И построил вокруг человека райские условия. И когда он задумался, а куда же спрятать мудрость? Потому что человек же должен потрудиться, чтобы стать мудрым. Человек же должен заслужить мудрости. И тогда он спрятал в самое лучшее место. Он спрятал эту мудрость на самое видное место для самого человека, но по факту оказалось, что это и самое недоступное для него самого место. Ну, я имею в виду для человека. Он поместил мудрость человеческую внутрь его самого, внутрь человека. И оказалось, что это самое э, надежное место, до которого сам человек... Очень трудно ему до этого докопаться и осознать, и найти мудрость в себе. Да? И все это приходит только с годами. Идем дальше. Каждый ищет волшебную таблетку для себя в различных ситуациях, но не находит. Да, весь этот разговор к тому, что каждый, когда сталкивается с трудностями, хочет перепрыгнуть определенные стадии, не хочет идти долго, Потому что есть внутреннее сопротивление, есть внутренние блоки, внутренние программы, внутренние э, тараканы, страхи, которые не дают нам э, постепенно, шагами э, менять что-то в своей жизни. Более того, есть такое понятие, как прокрастинация, лень, отсутствие энергии – это то, что мешает нам, не заряжает нас энергией и мотивацией на то, чтобы делать долго. Это внутреннее телесное сопротивление, которое говорит нам, опять же, как такой голос в голове нашептывает, да зачем тебе это надо, да не берись ты за это сегодня, да, да вообще это не твое, это вот у него получилось, а ты не для этого сделан. Ты не из этого теста, ты это вообще не для тебя, это вообще для других. Вот. Но волшебная таблетка по факту есть. И на сегодняшний день она уникальна, она внутри нас самих, вот к чему я веду. Вот. Но к ней очень интересный путь, и не каждый может ее там внутри себя найти. Есть секретная техника, с помощью которой эту волшебную таблеточку можно достать, распаковать, принять внутрь и изменить свою жизнь раз и навсегда, безвозвратно. Волшебная таблетка, она недоступна для простых людей. Почему? Потому что к ней не пускают стражи. Стражи это страхи, это ограничивающие убеждения, это установки из детства в 95 случаях, когда вам говорили... Ты никогда не будешь богатым, это не для тебя, помните, да, мы когда родились, мы плакали, плакали, кричали, то есть ребенок, когда рождается, он хочет кушать, и он кричит, он не понимает, что нельзя, что не время, не сейчас, не сегодня, но от того, что он хочет, он постоянно кричит, кричит, кричит, пока ему не сунут в рот бутылочку или грудь, или там сосочку. Если его обманывают и он раз начинает сосать и он успокаивается. То есть он кричит до тех пор пока не получит то чего хочет. Но со временем нам говорят вот эти игрушки не для тебя это для богатых. Вот эта школа не для тебя это школа для богатых. Вот этот дом не для тебя, вот такого электросамоката у тебя никогда не будет, потому что это дорого, мы не можем себе позволить. А, а, а вот это вот на, там, на Бали поехать или там, ну, я не знаю, на Мальдивы, этого тоже у тебя не будет. И шубу вот такую ты жене не купишь. Или девушки говорят, а вот если ты себе не найдешь там жениха, миллионера или миллиардера, то у тебя тоже этого никогда не будет. То есть нежели богато и нечего начинать, чаще всего так что деньги достаются с потом, с кровью, что деньги несут большие деньги, богатство несут огромные риски для людей, что из-за денег тебя могут убить, что деньги большие зарабатываются только нечестно, основные программы именно эти. Что у тебя там есть система в государстве, которая тебе не позволит, или там, я не знаю, там другая какая-нибудь система, которая тебе не позволит зарабатывать больше определенного уровня. То есть везде нам выставляют вот такие рамки, ограничения, и это называется ограничивающие убеждение. Нам нагоняют, от, помимо от природой страхов, нам еще нагоняют сверху искусственно разных страхов, которые пропечатываются вот здесь, в нашем подсознании. И установки, да, о которых я сейчас рассказываю, как программы, убеждения, страхи, это все здесь пропечатывается подсознательно. Как это происходит? Люди, которые для нас имеют определенное значение, важность, значение – приоритет, который, мнение которых преобладает над нашим собственным. И эти люди в определенном состоянии, именно похожем на гипнотическое, закладывают подсознание в обход всех, там, даже тех же страхов, в, в, в обход всех ценностей. Есть вторая штука, такая классная, это ценности, тоже будем об этом говорить. Это совсем не убеждение, это совсем наоборот. Так вот, вот эти э, рамки в определенном состоянии обходятся э, те критические блоки, которые выставляет наш сознательный разум для того, чтобы не вся информация попадала в подсознательную часть. Они не срабатывают, потому что состояние похожее на гипнотическое, состояние определенного транса и люди, которые для нас важны, люди, которые оказывают на нас определенное влияние, эти люди закладывают в нас Свои убеждения, свои страхи, свои программы, свои установки. И они прописываются в подсознательном и работают, как будто это наше. Как будто это не кем-то заложено, а как будто так должно быть на самом деле. Происходит подмена ценностей, подмена понятий. Но есть такой момент, что кто-то и как-то, ведь становится успешным, богатым, не такой, как все. Так что же происходит в жизни у таких людей? Помните, как книга Киосаки «Богатый папа – бедный папа». То есть богатый папа, вот эти установки, убеждения, он закладывал другие из позиции ценностей. Есть вторая сторона монеты – это ценности. И есть специальная техника, как определить, чем отличаются ценности от ограничивающих убеждений. Это тоже очень просто, легко, и можно спокойно себя протестировать. Так вот, вот если провести аналогию, то, конечно же, 95%, как я говорил, идет из детства, из нашего воспитания, из нашего окружения, из обстоятельств, с которых мы выросли. Именно поэтому каждый человек уникален. Но есть... Технология, с помощью которой, или методика, с помощью которой можно обойти все блоки, зайти в подсознание и переписать нашу программу. Что же это такое? Это то, чем на сегодняшний день я очень успешно и эффективно занимаюсь. На сегодняшний день э, секрет волшебной таблетки, как туда зайти, как убрать старые убеждения внутри подсознания – напрямую да, туда зайти. И как переписать программу? Это технология гипнокоучинга и гипнотерапии. То есть в том же самом состоянии, в котором у вас закладывались эти вещи, точно в таком же эти программы, эти убеждения, эти ограничения, установки, блоки, называйте как хотите. То есть то, что там было на вашем жестком диске внутри подсознания прописано, в определенном состоянии транса, точно в таком же состоянии, вы с экспертом заходите в подсознание, чистите там все, чистите и перепрограммируете этот жесткий диск другими программами. На успех, на богатство, на здоровье, на, там, на уверенность, на внутреннюю мотивацию, на силу, на экспертность, на все. На, вот вы что, что тебе позволено все, что ты можешь все, что мир весь твой, что все в этом мире движется так, как ты хочешь, а не другие. Твой мир, твои правила, можно так сказать. И на сегодняшний день именно эту технологию я называю трансформацией или дизайном жизни. То есть, а кто делает дизайн лучше всех? Самый дорогой? самый профессиональный дизайнер, согласитесь? И дизайн жизни это не только изменение снаружи, как дизайнер делает помещение, а это внутренние трансформации, внутреннее перепрограммирование. Вот чем мы занимаемся. На самом деле все гораздо проще, чем звучит и чем кажется. И уже огромное количество людей это попробовали, сделали это с моей помощью, с помощью других гипнокоучей гипнотерапевтов. Они сняли ограничивающую установки, проработали обиды, проработали стыд, проработали прощение, пробудили силу своего рода, получили ресурсного, ресурсного человека в своей жизни. И своего рода, это скорее всего человек, которого уже давно нет, в третьем, четвертом, пятом, седьмом поколении, в гипнозе можно возвращать в прошлой жизни, в момент рождения. Можно ходить за момент своей смерти в будущее. С этим мы тоже работаем на нашем курсе. И это одна из самых первых встреч, когда мы, называю эту технику машина времени, когда мы идем в будущее и исследуем свое будущее, чтобы понять, стоит ли нам туда идти. Наш ли это путь, наш ли это выбор. Получим ли мы удовольствие от того, что мы там окажемся, от того, что мы хотим сейчас, сегодня то ли это на самом деле, чего мы хотим и что нас делает счастливыми, здоровыми, успешными, богатыми. Вот. И когда мы этот момент поизучаем, мы возвращаемся назад и уже, исходя из того, кто мы там, мы выстраиваем туда свой путь. Очень крутая техника, очень рекомендую всем попробовать. Все, все ребят, все, кто проходил регрессию, это возвращение в прошлое, кто проходил другие техники, вот машину времени, когда мы ходили в будущее, кто работал с редуингом, это переигрывание в вашей жизни определенных ситуаций, перепрограммирование вас на совсем другие вещи, вот, с помощью медитации, с помощью гипноза, гипнотерапии, гипнокоучинга, всегда это до мурашек, до, мурашек, до слез, до соплей, да, истерик, иногда люди в туалет ходят э, сразу прямо на сессии, да? Всегда это взрыв мозга, это всегда такие эмоции, ребят, которые вот в кино этого не увидишь. Жизнь это совсем другое, и люди это проживают, они проживают в каждой сессии кусочек жизни. Кто-то отработал стыд э, и больше это уходит, это не держит его, как гештальтерапия. Кто-то э, отработал прощение, Попросил прощения у умерших родственников или у того, кто еще жив, но без его присутствия. Кто-то отработал на кого-то обиду, которая держала его и не давала идти дальше. Держала как якорь, как такой, знаете, не просто якорь, крюк, который вот торчит отсюда, и за него все дергают. И в этот момент очень больно, неприятно, и он не дает идти дальше. Многие проработали именно сами программы бедности и переустановили их на программы богатства. Про кейсы, про отзывы мы тоже с вами поговорим, вы увидите, работает ли это на самом деле. Так вот, страхи. Страхи – это тоже, помимо будущего, у нас в базовом курсе трансформации одна из первых же встреч – работа со страхами. Это то, что на самом деле просто, просто не открывает вам путь, не открывает дорогу, не открывает ворота. Но огромное количество людей трансформировали именно свои страхи, именно своих стражей, которые оберегают нашу жизнь и от плохого, и от хорошего в лучших своих союзников. Именно это в гипнокоучинге на сегодняшний день вот в моей практике дает самый потрясающий результат. То есть то, что вроде бы нам мешало, то, что вроде бы нас ограничивало от, от плохого, согласен, но и от хорошего. От того, что мы хотим, мы почему-то не достигаем. Именно это, то, что ограничивало, мы трансформировали в сессии с каждым клиентом индивидуально, потому что у каждого это свое, и мы трансформировали это в то, что помогает, в то, что продвигает, в то, что вдохновляет, в то, что подталкивает тебя сделать следующий шаг. И это очень круто. Именно страхи, именно путешествие в будущее позволяет получить, как я уже говорил, напоминаю да, еще раз, лучших в жизни менторов и наставников. Многие люди таким образом узнали о своем предназначении. Почему именно секрет, вот на страхах я больше хочу остановиться, именно страхи прорабатываются самым, скажем, это чистилище. это очень трудно, это очень тяжело, это очень эмоционально. Вчера мне клиент сказал, что после того, как мы час поработали по телефону, не встречаясь, он сказал, у меня было ощущение, хотя я ничего физически не делал, эмоционально было ощущение, как будто я разгрузил в вагон какого-то тяжелого груза. Мне было очень плохо, мне было тяжело, это было болезненно и это ощущалось на физическом уровне. Хотя мы вытащили из человека всего один страх. Так вот, почему страхи так работают и почему это важно? Дело в том, что вы все понимаете, что мы существуем на этой планете уже не один миллион лет. да, И там около 250 миллионов лет. И первые больше, чем 200 миллионов лет формировалась у нас рептильная часть мозга. То есть у нас был рептильный мозг, который отвечал... За то, чтобы выжить. Просто выжить. Так, сейчас. Да, меня немножко отвлекли. Так вот, суть в чем? Суть в том, что рептильный мозг отвечал за то, чтобы мы выжили. Много-много, более 200 миллионов лет, и это самая старая часть мозга, которая преобладает. Она самая сильная. Именно поэтому... Наши естественные страхи, естественные помощники, чтобы выжить в этом мире, они преобладают над всеми остальными. Именно поэтому я утверждаю, что именно со страхами нужно работать в первую очередь. И я говорил, что мы уже, именно уже говорил, что мы в первую очередь работаем именно со страхами. Так вот, страхи по факту, да, это наши союзники, как я говорил, и они помогли нам выжить. Но, но, Следующий, после 200 с лишним миллионов лет, там около 20-50 миллионов лет, формировался лимбический мозг. Это мозг млекопитающего. Это мозг, который отвечает, зона мозга, да, который отвечает за удовольствие. И этот мозг, он а, старается избегать страданий, а, препятствий, чего-то неприятного да, и в эмоциональном смысле. Так вот, этот мозг тоже работает. И именно поэтому человек кажется ему, что ленится, потому что это тоже очень сильная зона мозга, сильная часть мозга, которая говорит, ты хочешь быть богатым, ты хочешь быть успешным, ты хочешь быть там, ну, я не знаю, еще там каким-то супер-супер классным, но ты знаешь, это трудно, ты знаешь, вот это вот не для тебя, опять же, да, это вот, это надо что-то делать, это долго а вот найди возможность сразу, чтобы сразу кайфануть, сразу получить удовольствие, сразу миллион заработать, а не идти к этому маленькими шагами. Вот почему, когда мы чего-то хотим, то возникает вот это ощущение, что у нас как будто бы внутренне кто-то, интуиция, внутренний голос, комментатор, страх – это неважно кто, есть какая-то сущность внутри нас, которая нас отговаривает от того. Чтобы мы начали делать первые шаги или последний даже шаг сделали к исполнению своей мечты. Следующая часть мозга – это неокортекс. Неокортекс – это последние там, десятки тысяч лет формировалось. И именно из неокортекса идет принятие решений осознанных. То есть, если вы чего-то хотите… То это возникает в неокортексе. А потом именно вот те две части мозга, более старые и сильные, находят отговорки, чтобы вы просто это не получили. И если у вас есть сила воли, то вам еще немножко хватает энергии, вам еще на первом этапе хватает какого-то напора, чтобы что-то начать делать. Но как только заканчивается сила воли энергии нет, происходит откат назад, потому что страхи, потому что... Стыд, потому что там, непрощение кого-то, потому что сильный родственник тебя не поддерживает, не помогает изнутри энергетически, да, э, ментально. Вот из-за того, что ты, э, лимбический мозг говорит, блин, это трудно, это вот тяжело, давай мы не будем это делать, ну, пожалуйста. Вплоть до того, что человек начинает болеть. Болеть для того, чтобы просто не делать следующие шаги. Для того, чтобы тело наше почему реагирует, почему мы болеем. Потому что э, при достижении нового результата меняется гормональный фон. А чтобы гормональный фон изменить, телу нужно поработать. Это труд, это энергия. Тот же мозг тратит до 80% энергии всей от нашего тела. Сам мозг требует больше энергии на это все. А именно поэтому энергии не хватает, поэтому важно, когда вы хотите исполнить какую-то мечту, какое-то желание, как страстно этого хотеть, чтобы вы горели, чтобы энергии с вас сперла, чтобы на все это хватило. Вот почему только в таком горящем, как мы говорим, глаза горят, сердце горит, мы хотим, мы делаем действия. Почему только из такого состояния люди достигают вот сверхрезультатов, и у них открываются сверхвозможности, потому что энергии больше, потому что лимбический, потому что римптильный мозг теряет силу, а неокортекс преобладает, мы там принимаем решения, мы там делаем что-то. Вот. И именно исходя из того, как работает мозг, исходя из этого, и формируются определенные циклы того, как мы работаем в гипно-коучинге. Еще раз, подсознание находится очень глубоко. И именно в таком состоянии транса, когда гипнотерапевт, гипнокоуч заходит, позволяет зайти человеку внутрь его программ, установок, почистить там все и переписать эти программы, только так потом мозг будет воспринимать все три зоны мозга будут, ну или части мозга, да, они будут воспринимать программу правильно и только так человек выйдет на абсолютно новый уровень. Я думаю, тут все понятно, и я перехожу дальше. Так как же это все-таки работает? Я уже начал об этом рассказывать, и я уже говорю вам не первую там, десяток минут о том, что это индивидуально, потому что, и это очень важно на самом деле, потому что у каждого человека есть свой опыт, своя ситуация в жизни, свои, своя шкала ценностей, и свои собственные убеждения, программы и ограничения. Мы работаем в группах, мы работаем индивидуально. Индивидуально это гарантия 100%, потому что, как вы уже поняли, это индивидуальный подход, он решает все прям вот сразу. В группе тоже можно работать, это менее эффективно, потому что все эти техники, они корректируются по ходу. И если с экспертом и клиент работает, он идет постепенно, постепенно, и где-то какая-то тропочка там, он сошел с дороги, то индивидуально это корректируется, да, мы возвращаем его на дорогу, идем дальше к той цели, которая нам нужна. Но в группе так не происходит, и в группе примерно там 20-30% работает это эффективно, но там 70-80% людей доходят до определенного момента, а потом просто теряют эту тропинку и вынуждены выйти назад без результата. Но группа, группа позволяет каждому человеку понять, как и что будет происходить, для того, чтобы страх немножко отступил, чтобы игра, в которую мы будем играть, и на сознательном уровне, и где находятся вот эти стражи, страхи, блоки, повлияла так, сознательный разум говорит, «Ладно, сейчас будет игра, это несерьезно, я выключаюсь». Страхи могут отдохнуть, блоки могут отдыхать, пусть они там с подсознанием поиграют в какие-то свои игрушки, все. Но потом происходит бац, и мы вытащили из подсознания старую программу, заменили ее на новую, и сознательный разум видит, что что-то уже произошло, но он же сделать ничего не может. Он это принимает, потому что на жестком диске уже программа другая. И процессор, соответственно, в зависимости от этой программы, процессор – это наш Сознательная часть разума, он говорит, ну ладно, раз такая программа, придется работать вот так. То есть это можно так представить, что, к примеру, у вас стоял Windows, а вы там переустановили там на Linux, есть такие две разных системы работы персональных компьютеров, программы. да? Это база, это основа Windows окна, или там Linux, или там Microsoft, да. То есть, если вы переписали программу, то все, параметры остались те же самые у процессора, у видеокарты, у памяти, да, у всего, там, у материнской платы. Но исходя из того, что программа другая, будет друг, другие процессы будут работать по-другому. Вот что я хочу сказать. Во-первых, да, я говорил, что это индивидуально в группах тоже можно. Во-вторых, для гипносессии не нужно встречаться лично. Очень эффективно работать на расстоянии. Лично я работаю по телефону, по скайпу, по ватсапу, по зуму, по телеграмму. Любым удобным способом. Мне не нужно ни фотографию человека, ни изображение его, нужен голос. Единственное, что если мы работаем удаленно, то нужна хорошая связь. Чтобы связь не обрывалась, чтобы вам было удобно. Чтобы вы пожелательно не принимали в течение нескольких дней алкоголь, чтобы прям перед, там, за 3-4-5 часов до сеанса не принимали кофе, кофеин, какие-то бодрящие средства, энергетики. Ну То есть есть тоже определенные требования, чтобы у вас все получилось. Одна встреча длится от 40 минут до 2 часов. Это зависит от запроса, от уровня клиента. Бывает, мы работаем с одним страхом, бывает, мы и троих вытаскиваем, если это нужно. Если клиенту становится плохо во время сеанса, если он чувствует какие-то неприятные ощущения, то мы это вытаскиваем, пока ему не станет хорошо. Это как скорая помощь. И иногда, когда мы ходим в будущее, я помню, был случай, когда у меня один клиент, Девушка была со мной на сессии, мы, у нее был запрос именно на будущее, мы сходили, посмотрели, поизучали, она хотела собственный бизнес, увидеть себя, будет ли она успешной, что у нее будет, где она будет, с кем она будет через год, через три, через пять. Мы все это сделали, мы все изучили, она осталась довольна результатом, но когда мы вернулись в реальность, она сказала, что мне очень трудно дышать, меня кто-то душит, я это физически чувствую, я говорю... «Мы сейчас будем с этим работать? Это прямо сейчас тебе мешает? Это прямо сейчас нужно убрать? Или ты считаешь, что ты с этим можешь пожить какое-то время?» Она говорит, «Нет, я хочу прямо сейчас». Мы сделали регрессию, вернулись в детство, нашли причину, она сказала, что я думаю, что это обида на определенного человека. И когда мы заглянули в прошлое, прямо сразу же за 20 минут в продолжении второй части, да, вторая часть у нас была то оказалось, что это обида не на этого человека, а абсолютно на другого. И когда мой клиент понял, увидел четко, ясно, мы вернулись опять в реальность, мы убрали все эти симптомы, сразу стало легко дышать, хорошо на душе, легкость, светло, тепло, приятно, крылья выросли. Физически клиент расправил плечи прямо на сессии и сказал мне прямо ходить легче, как будто в весе 5 килограмм скинул и мне сейчас прям легче. Вот. И этот клиент понял, что он обижен совсем не на того человека, что никто не виноват в этой ситуации и он поехал к нему домой. Поехал домой, сделал мне прям по дороге звонок, мы еще раз поговорили удаленно. В его жизни произошла не просто трансформация, мы убрали обиду, а прямо по дороге домой у этого клиента произошли очень интересные, скажу так, вещи в жизни, вокруг него начало все меняться, все происходить, все так складываться, что мечта человека не просто напомнила о себе. Она начала реализовываться в течение первого же часа после нашей встречи. Одной встречи. Мечта начала реализовываться. Сама дорога у человека открылась. Всего вот одна вещь, которую, которая держала, сдерживала от всего, это было не прощение определенного очень ресурсного человека и очень важного человека в жизни клиента. Я не называю имена... Я всегда говорю, что это реальные ситуации, но не называю имена по одной простой причине. Потому что практически 99% информации после работы с каждым клиентом остается конфиденциальной. Я с разрешения использую часть истории, часть кейса, но с разрешения самого клиента только. Вот, Поэтому этот пример хорошо показывает, что есть результат даже сразу после одной встречи но важно важно подойти к этому комплекса вы, вы представляете какой результат тогда будет если все решать в жизни по системе не хаотично ни разово ставить заплатки, не оказывать скорую помощь а именно системно системно почистить системно перепрограммировать системно показать человеку куда он идет системно сходить в прошлое, поискать, где есть проблема в прошлом, сделать определенные, ну скажем так, манипуляции в подсознательном разуме и переписать программки, то, что не нравится, убрать, а если это нравится, мы оставляем, а то, что хотелось бы туда поместить. Так вот, если это делать комплексно, я сразу говорю клиенту каждому, ребят, я не работаю разово, да, там скорая помощь, понятно, но будет откат. Жизнь потом попросит у тебя назад что-то, если ты до конца не пойдешь. Если мы поставим заплатку на твою ранку, вот, ну, к примеру, то со временем эта заплатка разойдется и рана будет кровоточить, возможно, будет инфекция, будет еще хуже. Поэтому давай мы с тобой полностью. То есть я за долгосрочное сотрудничество. Лично я за то, чтобы возникли новые долгосрочные или навсегда нейронные связи в мозгу. Это новое мышление, это новые пути реализации жизни человека. Это новый человек, новый клиент и его новая жизнь и новая реальность в будущем. Вот я за такое. Так я даю стопроцентную гарантию, что это будет раз и навсегда. И больше ему не придется никому обращаться, а он поменяет свою жизнь раз и навсегда. Почему работает? Почему работает на 100%? Нет на сегодняшний день ни одного клиента, у которого бы это не сработало. Нет, ребят, если кто-то из вас сейчас хочет сказать, со мной это не работает, гипноз со мной не прокатит, меня нельзя загипнотизировать, ребят, я вам честно скажу, не работает только у одной категории людей категории людей, у которых есть нарушение мозговой деятельности, физическое нарушение, то есть либо полголовы нет, либо травма мозга, что человек ну, в да, там или не понимает, что происходит, либо какие-то неврологические заболевания очень серьезные, которые требуют операбельного вмешательства, медикаментозного вмешательства. То есть когда человек нормальный, да, там Плюс-минус, давайте так, кто такой нормальный человек, не нам судить, но вот, давайте так, среднестатистический человек плюс до самого верха и плюс до самого низа, да, от середины, не входят только в самом низу люди, у которых есть поражение зон мозга и не восстанавливаются они, да? вот все эти люди, все эти люди работать могут. В моей практике за последние два года, год я работаю с гипнотерапией, с гипнокоучингом. До этого я немножко по-другому работал. В моей практике уже больше сотни людей, около двухсот, наверное, прошли сеансы. У всех работает. У всех. Кто-то не с первого раза запускается и в группе мне... Мы проводили первый курс трансформации, и мне ребята говорили, ну не ребята, а участники, э, я не чувствую, у меня не получается, я не вижу, я не это. Я говорю, ребят, у вас есть личная проработка, каждому подарочная на каждом курсе, приходите в личку, все увидите. И именно те люди, которые говорили, что они не видят, что они не чувствуют, что у них ничего не получается, они просто в себя не верили. У них результат превосходит их ожидания и превосходит результат тех, кто с самого начала видел мультики, видел картинки, куда-то путешествовал со мной вместе или там после этого путешествует. Да? Тот, кто общается со своими наставниками, со своими менторами духовными, кто общается с умершими родственниками, задает им вопросы. Так вот, у тех, кто в самом начале думал, что у них не получается, на самом деле, они лучшие клиенты, лучшие. И результат у них потрясающий, самый лучший. Почему это работает? Потому что это работает, во-первых, со всеми. Со всеми. И метафорически, когда люди говорят э, мне, так это похоже на дизайн, это похоже на трансформацию, это похоже на перерождение. Это похоже на откровение себя самого перед самим собой. Я это называю перепрограммированием своей реальности в то, чего хочется каждому индивидуально на самом деле. Техника гипнокоучинга и гипнотерапии позволяет человеку сделать в своей жизни то, чего он для себя давно хотел на самом деле. Эта техника позволяет это реализовать. Это метафора, ребят. То есть это как дизайн собственной жизни. Это как перепрограммирование. Есть отзыв, вы сейчас почитаете. Там тоже будет очень хорошая метафора. И тоже ее могу использовать в своей работе. Очень эффективно. Она очень похожа на правду. Но есть еще и формула, как это все происходит. Вот почему это работает. Первое. Это знакомство с собой принятие. Первый этап. То есть цифра один. Это знакомство принятия себя, себя самого. Мы снимаем маски. Снимаем короны. И мы знакомимся сами с собой. Кто мы есть на самом деле. Когда мы не играем никакую роль. Следующий момент. Исходя из того, кто мы. Когда мы познакомились с собой. Да, может там и метафорически мы тоже работаем. Мы... С каждым человеком идет чистилище. Это чистка. Это та самая чистка программ, установок блоков, страхов, всего. И следующий этап после чистки – это перепрограммирование. Каждый участник нашего тренинга, курса, нашей программы выбирает сам для себя программу, которую он хочет установить. Это антивирус. Это дизайнерская программа по работе. Это это метафорически я сейчас говорю, да. Это программа какая-то графическая, чтобы с графикой работать. То есть каждый себе ставит программы те, которые он сам выбирает. И и друзья в итоге новая жизнь и новый я с новым результатом. Еще раз хочу сказать, что важно знать, что результат есть всегда. Поэтому я каждому даю личную гарантию, говорю, что, ребят, у вас все получится. Я верю в вас всегда. После сеансов, после курса, после терапии каждый человек выходит на совершенно новый уровень. И важно понимать, что это работает во всех сферах жизни. В бизнесе, в отношениях, в финансах, в здоровье, в успехе, в обучении, в спорте. Это далеко не весь список. Далеко не весь, но трансформация по факту происходит 1, две, три, но работает она во всех сферах жизни. И выбирая приоритетное направление и в приоритетном направлении работая именно в нашей программе, каждый клиент незаметно для себя получает результат абсолютно во всех сферах своей жизни. Работает ли это на самом деле? Ну, пожалуйста, вот вам отзывы. Это люди, которые прошли от одной а, встречи с экспертом до целого месяца и оставили свои отзывы. на Такие более или менее средние, интересные. Я сегодня предлагаю вашему вниманию. Можете просто с ними ознакомиться. Хотела бы выразить большую благодарность за вашу индивидуальную коуч-сессию. Работа была, вот я сейчас комментирую, да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 На самом деле я каждого клиента помню, и я помню, что там было, я помню, какие были сопли, я помню, какие были слезы, я помню в острике, а что так можно было, а что это работает, а что так бывает, а что это так просто на самом деле, и это работает. Да, ребят, это работает. Вот вам следующий отзыв. Во время работы я очень плакала, спина и ноги горели, потом я почувствовал тепло в пальцах ног. Раньше я не чувствовала ничего. Боли постепенно ушли в спине и ногах. Я смогла посидеть. На следующий день я почувствовала какое-то облегчение. Ребят, это человек, который не встает на ноги. Это человек, который ведет постельный режим жизни. У человека была травма, и психологическая, физическая травма. И сейчас мы с этим человеком работаем в долгосрочном контракте, три месяца. И вот первый, первый, первый час, который мы проработали, вот такой отзыв. Мы просто разговариваем. Причем я слушаю человека. Все делаете вы сами. Сам клиент делает все сам. Я разговариваю примерно, ну, самое больше, наверное, 5-10% из всей встречи. Все внутри вас. Помните, вы сами можете менять свою реальность. Вы сами можете менять свою жизнь. И вы посмотрите, насколько тело реагирует на то, что происходит каким-то определенным клиентом во время простой, обычной терапии. Видите, что происходит? На физическом уровне есть ощущение. На физическом. И ощущение очень яркие. Следующий отзыв. Было страшно идти на личную проработку, но понимала, что надо. Пугал страх неизвестности, что там будет происходить. После будто большой груз с плеч сняла, в душе состояние легкости, ушли обиды, претензии к своим близким. Важно говорить, прости меня, я люблю тебя, быть благодарным, увидеть только хорошее в этом человеке. Везде на душе светло и легко. Удивительная легкость настроения. Я отпустила свое прошлое. Я когда читаю сейчас, вы чувствуете, я даже улыбаться начал. Я чувствую текст. Я чувствую, что происходило с человеком. Еще я помню. Я отпустила свое прошлое, которое меня угнетало и давило тяжелым грузом неудач. Разочарование, ошибок, потерь. Я свободна. И могу теперь начать движение вперед. Гири с ног убрала. Не ищу правых и виноватых. Убрала самокопание и самоедство. Ощущение, будто я долго болела, а теперь выздоровела. Ребят, вот такая метафора, очень часто я ее слышу после работы, особенно индивидуальной. Ощущение, будто я болел или болела, а теперь выздоровела. Или ощущение, что мне снился какой-то кошмарный сон, и я проснулся, и я проснулась. И теперь все будет по-другому. Вот такие вещи в отзывах ребята пишут. Прошла проработка с Сергеем Николаевичем. На душе спокойствие, ушел страх. Без страха гораздо легче. Простое, короткое, короткая обратная связь. Но здесь четко понятно, что мы работали именно со страхами. А вот отзыв после курса, месячного курса. Четыре всего встречи мы делали. 10 часов мы отработали, 8 часов мы отработали в группе и 2 часа мы отработали лично, с каждым участником индивидуально. Завершился курс, хотя работа продолжается, осознать предстоит еще немало. Духовные практики не раз применяла, однако ни разу не работала со страхами. Практики очень доступны и являются прикладными инструментами. Я словно почистила мое жизненное пространство и подготовила место, где пропишу мои новые цели. Какие чудесные возможности дарует нам жизнь. У нас есть наставник, человек, который за руку проведет вокруг препятствий. Искренняя благодарность. Вот такие искренние отзывы. Я просто не мог с вами не поделиться, потому что многие говорят, а получится ли у меня, а сработает ли со мной. Сработает. Получится, ребят. Все проще, чем кажется. И я верю в то, что лично у вас, у каждого, кто слушает это смотрит видео, слушает аудиозапись. У каждого получится 100%, я уверяю. Получилось у них, получится и у вас. Как вы можете получить то, о чем я говорю? Нужно просто сделать первый шаг. Прийти на первую встречу, я помогу, как и тем, как сделал, ну, кто сделал этот шаг до вас. Все очень просто. Есть три варианта. Первый. Написать мне о своем решении. Мы свяжемся с вами удобным способом мы проведем диагностику. Все очень просто. Второй способ. Добавиться в открытую коуч-группу коуч по ссылке и понаблюдать за другими участниками, прислушаться к своим ощущениям, нужно ли вам это, важно ли это для вас, готовы ли вы вообще пройти диагностику. И третий вариант. Выбрать пакет программирования, перепрограммирования. У нас их на сегодняшний день несколько, я сейчас вас с ними ознакомлю, из предложенных, и сразу участвуют в нашей комплексной трансформации. Но я вам скажу по секрету, что максимально правильный выбор – это сделать все три пункта по порядку. То есть сначала, сначала написать о своем решении, о своей проблеме, о своем желании отработать какие-то вещи в своей жизни. Изменить что-то в своей жизни. Мы вам перезвоним, я или кто-то из моей команды. Мы проведем вам диагностику. То есть мы перезвоним, встретимся с вами по телефону, там по скайпу, как вам будет удобно, вы об этом напишите. Поговорим с вами о том, стоит ли вам вообще к нам приходить. При вашем согласии мы можем добавить в вас в коуч-группу, чтобы вы опять же понаблюдали за другими. Получили там, раз в месяц у нас в группе идет бесплатный тренинг, получили какие-то уже в записи вещи. Это делается для того, чтобы вы взвесили на весах, готовы вы к этому или нет в принципе. Будет это для вас полезным в принципе или нет. Дело в том, что, ребят, я не продавец, я не продаю сейчас свои услуги. Я эксперт, который может вам помочь. И решение принимать только вам, а максимум, что могу сделать я и люди, которые со мной работают в команде, это просто помочь сделать вам правильный выбор. И все. Вот для чего я здесь. Для того, чтобы поделиться с вами тем, что у меня есть, у нас есть, у нашей команды, на нашей платформе. И помочь вам сделать правильный выбор при условии, что вы к этому готовы и вам это действительно нужно. При условии, что вы в той самой ситуации, когда безвыходность, в той самой ситуации, когда вы устали бегать по кругу, в той самой ситуации, когда вы ищете человека, который может помочь, когда вы ищете инструмент, который может изменить вашу жизнь, когда вам нужны стопроцентные гарантии, что это сработает, когда это не будет работать, как книга «Дума и богатей», когда это не будет работать, как фильм «Секрет», Эфемерно, непонятно. И я вам больше скажу по секрету. Самого секрета там нет. Ни в книге, ни в фильме. Он есть. Он есть, вроде бы витает где-то здесь, рядом. Вот оно, что-то такое, вот, которое нельзя потрогать. Он есть, но его нет в книге. То есть то, что вам навязывают, то, что вам продают, то, что вы видите, это только часть айсберга. Именно поэтому у вас это не работает. А то, что работает, этого ни в книге, ни в фильме нет. Потому что это промо-материал, ребят. Кто занимается маркетингом, он сейчас поймет, о чем я говорю. Это промо-материал, это демо-версия, чтобы вы купили у богатых людей, которые это писали, которые делали тренинг на этом, купили вип-сопровождение, вип-консультацию, и только там вам дадут то, что будет работать вот в рамках вот этой демо-версии. То есть вам дополнят туда, в эту программу, в эту идею сам инструмент, который на 100% работает. И я открыто вам сегодня об этом говорю. Если для кого-то это на сегодняшний день действительно секрет был, вот, то я думаю, что вы сейчас приятно удивлены. Итак. Что я вам сегодня хочу предложить? Что у вас есть сегодня на выбор? Ребят, принимайте решение. Изучайте, что у нас есть. Анализируйте. Мое будущее без страхов и блоков. Это базовая трансформация. Программа идет 30 дней. Работа в группе 8 часов. У всех вместе. Один раз в неделю мы с вами встречаемся 4 раза. И индивидуально с каждым мы прорабатываем 2 часа лично. Встречаемся 2 дня. Первый день мы работаем, второй день мы дорабатываем и закрываем то, что не доработали в первый день. Пройдя эту программу, вы узнаете свой путь, идя по которому 100% реализуете свой потенциал и свое предназначение. Встретитесь с собой в будущем, получите лучшего наставника на всю жизнь, испытаете счастье, легкость, уверенность, энергию вместо депрессии, тяжести, напряжения и страхов. Узнаете, что и как нужно делать именно в вашей жизненной ситуации, потому что именно ваш лучший жизненный наставник и ментор будет вам подсказывать, как поступить в той или иной ситуации. И более всего, я рекомендую именно эту программу, именно эту программу на 30 дней. Каждый участник добавляется в закрытую коуч-группу, где все материалы будут в записи, и вы сможете пользоваться этим материалом и дальше. Каждая наша встреча, она настолько в простом формате идет, она настолько дает универсальные инструменты, чтобы вы занимались сами собой, или возможно кто-то захочет этим заниматься с другими людьми, что вы то, что получите, не просто с собой это сделаете, а вы получите эти инструменты для себя лично на всю жизнь. И вы сможете с этим работать дальше. Вторая программа. Я ее рекомендую покупать и проходить только после первой базовой. Это программа пробуждения силы рода. Очень важный аспект родологии. Очень важный. Программа тоже идет 30 дней. Работа в группе точно так же. 4 групповых встречи раз в неделю по два часа. Индивидуально с каждым мы тоже будем прорабатывать его собственный род два часа. Глубокая проработка программы рода. Вы познакомитесь с понятием родологии. Вы познакомитесь с генограммой, вы сможете обращаться к родственникам, которых уже нет. Мы подключим ресурсного человека из вашего рода, который будет стоять у вас за спиной и всячески вас защищать, оберегать и помогать. Именно в этой программе прорабатываются и отношения между людьми в семье, и прорабатываются разводы, прорабатываются обиды, стыд, если есть потеря близких, и вы от этого страдаете, именно в этой программе это прорабатывается. Депрессия, тревожность, это, кстати, э депрессии на самом деле нет, депрессия это состояние, когда это уже медикаментозно только лечится, а изначально это только тревожность, тревожность это признак преддепрессии, ну то есть преддепрессивного состояния. И именно с этим мы работаем. Бедность, то есть ваш финансовый потолок напрямую зависит от ресурсов вашего рода. Напрямую мы будем прорабатывать огромное количество вещей, очень много эмоций, очень много слез, сразу говорю, практически 99% людей плачут во время этого во время этой программы, особенно на индивидуальных. Очень трудно, но насколько эффективно вы просто, вот те, кто проходит, они сами вообще в шоке просто от того, что происходит. Я сам работаю с собой и скажу вам честно, каждая проработка, каждый сеанс, он, там будут, кстати, техники не только из гипнотерапии, гипнокоучинга, там будут техники и письменные, там будут техники и простые, которые вы будете делать, там будут ритуалы, которые позволяют... Снять проклятия, ритуалы, которые позволяют отмаливать род от преступников, которые были в роду. Там будут ритуалы, ну, не буду больше рассказывать. В общем, будет очень много крутых и классных вещей. И мы не просто будем пробуждать силу рода, мы будем ее восстанавливать. Кстати, там мы еще работаем с абортированными детьми с умершими детьми в очень юном возрасте. вот. И это все тоже программа рода. Кстати, вы познакомитесь с несколькими законами рода, которые преобладают в вашей жизни. И чаще всего именно в этой программе люди глубже всего прорабатывают свой финансовый потолок и свои отношения. То есть они находят ошибки в том, почему у них не складывается с рождением ребенка, Почему у них не складывается там, с мужчиной или с женщиной отношения? Почему с детьми не складываются отношения? Почему приходится обращаться к психологу по этому поводу? И Депрессия, кстати, и тревожность тоже от этого очень сильно зависит. Программа суперская. Вот, вот прям я вам гарантирую, что слезы, эмоции и результат потрясающий от этой программы вы 100% получите. Следующая программа – это программа работы с программой «Бедный, богатый» в своем подсознании. Эту программу я рекомендую, даже не рекомендую, я отдаю только тем, кто прошел базовую программу и прошел э, программу по пробуждению силы рода, потому что здесь основа уже то, что идет дальше. Когда мы все проработали, когда мы прошли чистилище, сделали чистку, все – Именно здесь в основном идет перепрограммирование. Здесь тоже 30 дней мы участвуем, стоимость 10 тысяч рублей за месяц. Работа в группе также 4 раза, один раз в неделю мы встречаемся, это 8 часов. И индивидуально с каждым я работаю с самым четким запросом, вот с самым важным запросом именно из этой программы, минимум 2 часа. Обычно это до 3 даже растягивается, но это 2 встречи. Одна полноценная и одна идет добивка. Мы прорабатываем именно денежные разумы мышления, убираем ограничивающие убеждения, программы, установки именно финансовые. То есть здесь мы больше работаем с богатством и с финансовыми установками, с финансовым стеклянным потолком, который особенно бизнесмены, предприниматели, сетевики не могут пробить. Здесь мы перепрограммируем мышление на успех, богатство и достаток. Не буду долго про эту программу рассказывать, потому что есть не менее важная программа Love Coaching. И эта программа тоже идет 30 дней, она тоже уникальная. Здесь больше, наверное, тренинговая часть будет, хотя здесь все то же самое. Также мы работаем не менее 8-10 часов в тренинговой части и не менее 2 часов в личной проработке. Базовые принципы выстраивания отношений в семье, секреты развивающихся, поддерживающих и экологичных отношений. Ребят, долго не буду рассказывать. Именно тренинговая часть дает возможность найти огромное количество ошибок в ваших отношениях, либо сделать профилактику тем ошибкам, которые вы, возможно, совершите, если вы только начинаете свою семейную жизнь с партнером. Очень уникальные знания, очень интересные вещи. Каждый участник сможет узнать женский секрет. Самый главный, почему мужчина всегда захочет быть именно с вами, если вы будете знать этот секрет. Огромное количество именно здесь техник будет тоже относиться к роду, к вашему. Мы будем здесь обращаться также к ресурсным родственникам. Особенно, если это касается детей, особенно, если это касается э, отношений, опять же, обиды, опять же, еще какие-то вещи. Я, мы будем проходить э, такую технику, которая называется «Я-сообщение». Это профилактика конфликтов в семье. Как сделать так, чтобы вас человек услышал, не слушал, а услышал, когда у вас есть к нему какая-то претензия. Как это сделать так, чтобы он вас... Не просто слышал или слушал, да? а чтобы он нас услышал, чтобы вы достучались наконец до его сознательной и подсознательной части. И более того, как сделать так, чтобы человек подсознательно сам принял решение измениться в том, что вас конкретно не устраивает. Уникальная программа, долго не буду рассказывать. На сегодняшний день группу мы сюда пока не набираем. Вот. но если вы добавитесь в наш канал, в нашу открытую общую группу для всех, то там такая информация будет. Вот. что еще я вам хочу сказать. Есть уникальная программа для сетевиков, MLM Coaching или сетевой с удовольствием. И эта программа, в отличие от всех тех, идет 90 дней. Работа в группе не менее 24 часов. Индивидуально с каждым мы работаем не менее 6 часов. Что там будет? Там будет проработка и трансформация страхов, блоков, установок, именно направленных на бизнес и конкретно установок, что там сетевой это плохо, что сетевой это лохотрон, что сетевой бизнес это пирамиды, что люди обманывают. Вот в этом русле мы будем прорабатывать и делать так, что каждый сможет работать из состояния уверенности, легкости. Мы будем работать с. Почему 90 дней? Потому что там более глубокая работа и еще будет обучающая, поддерживающая часть, которые будут давать уникальные знания и навыки именно в области млм индустрии Системная карта МЛМ, пошаговые инструкции, там будет очень интересная стратегия командообразования, рабочие инструменты, чек-лист запуска новичка в первые 24 часа и еще у вас будет... Просто обалденная Академия ораторского мастерства и секреты управления командой и секреты управления аудиторией, как профессионально давать презентации. И еще, ребята, именно в млм коучинге и в этой категории курса каждый участник получит в электронном виде книгу, настольная книга сетевика. Она уникальная, там очень много интересных и нужных, важных и правильных материалов. И в конце этой книги еще и очень интересный дневник успеха. Что ж, если вы сетевик, если вы хотите получить потрясающий результат, хочу сказать, что я как корпоративный коуч работаю с сетевыми компаниями, с традиционными компаниями из традиционного бизнеса. И люди, которые работают именно по этой системе, они выходят абсолютно на новый уровень, просто абсолютно а именно проработка страхов, создание ресурсного состояния для публичного выступления, для закрытия сделок, там, кстати, будут и секреты закрытия сделок, и секреты ведения переговоров, ну, в общем, там будет очень много крутых фишек, не только из психологии, но и из именно конкретно из индустрии МЛМ, NLP технологии, вот по закрытию сделки, да, вот, и обучение именно проведению презентаций, встреч публичных. Вот. Каждый участник сможет э, не просто пройти этот курс, а если вы топ-лидер сетевой компании, если у вас уже есть опыт, есть команда, то отдельные участники смогут после этого курса разработать свой собственный уникальный авторский продукт, исходя из того опыта который они и знаний, которые они здесь приобретут. Потому что каждый навык мы здесь будем отрабатывать. К примеру, страх публичного выступления. Здесь каждый участник получит две техники. Две техники отработки самостоятельно страха публичного выступления, приобретения уверенности в себе. Вот. И еще сможет в личной встрече, в личной работе, проработать это индивидуально с собой именно в гипно -коучинге. В общем, здесь очень много интересного. Я говорю вплоть до того, что на основе вот именно этой программы топ-лидеры, которые видят себя в этой индустрии прям вау-вау-вау, далеко, богато, много, вплоть до того, что хотят открыть свои собственные компании, они смогут создать на этой базе свой уникальный авторский продукт именно в этой индустрии. Очень рекомендую для тех, кто занимается сетевым бизнесом. Корпоративный коучинг. Эта программа на 30 дней минимально, но рекомендуется она на 90 дней. Создание новой модели взаимоотношений сотрудников-руководителей. Это больше относится к владельцам бизнеса. Вот сейчас эта информация, это диагностика, корректировка навыков сотрудников, возможно перестановки сотрудников. Это цели становления таким образом в компании, что компания будет саморазвиваться, самообучаться, и владелец бизнеса станет работать не в бизнесе, не будет к нему привязан, а будет просто в курсе событий, которые происходят в компании, и компания без него будет двигаться дальше. Ну вот такая суть, такая идея. Там очень много чего интересного, начиная от системы результативных совещаний, диагностика и корректировка целей сотрудников, подгонка именно ценностей, а не убеждений с каждого сотрудника, личных, индивидуальных под цели общей компании или от создателя компании, владельца бизнеса. Вот. Ну, в общем, это все уникально, это все интересно. Там идет визуализация бизнеса, там идет про, э, постановка цели на год, там новая система взаимодействия, несколько форматов взаимодействия, там идет полное сопровождение и владельца бизнеса, и ключевых сотрудников, э, именно коучем и э, экспертом, специалистам, возможно, тренинговая часть по продажам, либо еще каким-то вещам, которые нужно будет внедрить в компанию. В общем, эта программа глобальная, интересная, много сейчас о ней рассказывать не буду. И туда, по идее, входит очень много чего важного и интересного. Кстати, проработка страхов, блоков и ограничений там тоже есть, но это будет все индивидуально. Что еще каждый участник получит от того, что будет участвовать на нашей платформе в той или иной программе? Вип-коучинг. Вип-коучинг это абсолютно индивидуальное сопровождение, не в группе, не в программе, абсолютно личная составленная программа для участника, который хочет для себя проработать какие-то вещи. Льготные условия именно после того, что вы пройдете базовую, как минимум, трансформацию. Но это все обсуждается в зависимости от запроса. После прохождения базовой трансформации возможность попасть в группу обучения по курсу программирования на успех. У тех людей, кто пройдет как минимум базовую программу, и я бы еще рекомендовал как минимум пробуждение силы рода, для этих людей, кто захочет помогать другим точно так же, Будет отдельная группа, где вы сможете научиться, то есть получите супервизора, получите интервизию от таких же специалистов, отдельная будет группа, коуч-группа, где мастер-майн-группа можно назвать, где вы сможете учиться этому всему, практиковать сами и, конечно же, выбрать свою уникальную нишу, получить сопровождение эксперта, и запустить свой собственный продукт, или работать с нашим продуктом, но уже со своей определенной аудиторией. Это своего рода будет франшиза, либо сопровождение помощь в запуске своего собственного авторского продукта. Вот такие вещи, о которых мы сегодня с вами разговаривали, я надеюсь, вам очень понравилось. Добро пожаловать к нам на платформу в Клуб Разум. Наша миссия нашего клуба – сделать этот мир местом чуть более открытым, приятным и экологичным для жизни и общения. Наша цель – это помощь, конкретная помощь и забота о людях, их отношениях, людях, которые попали в сложную ситуацию и не в состоянии самостоятельно с ней справиться. И неважно, это бизнес или это личные отношения, или человеку нужна помощь в запуске своей идеи, своего авторского продукта. Что ж, друзья, делайте свой выбор, буду рад со всеми встретиться лично, со всеми познакомиться. Последнее, что вам осталось сделать, это принять решение, и мы уже встретимся с вами в программе. У вас есть три варианта. Первый вариант, вы можете сейчас сказать, нет, это не для меня, все, до свидания. В таком случае, ребят, мы остаемся с вами друзьями. Второй вариант, вы можете добавиться в группу. В открытую коуч-группу, где получите дополнительную информацию, дополнительную консультацию. Получите то, чего вам не хватает для принятия решения, либо да, либо нет. И третий вариант. Прямо сейчас вы можете написать мне или кликнуть на наш сайт и перейти по ссылочке на этом сайте, ознакомиться более подробнее с тем, что у нас есть, какие условия, как вы это можете получить, какие сроки запуска разных групп где можно посмотреть в записи какие-то определенные материалы. Да? Вот, Вы можете просто сразу приобрести как минимум базовую программу или какую-то другую, которая вам больше всего сейчас нужна, чтобы закрыть ваши э, самые горячие э, проблемы, задачи в вашей жизни. Что ж, всем удачи! С вами был Сергей Николаевич. Сергей Николаевич Кирко. Буду рад со всеми встретиться. Надеюсь, как можно больше людей к нам придет. Вот. И всем огромного чуда в жизни и чуда ни одного. Всем добрейшего настроения. До скорых встреч.